ВВП России по итогам 2020 года может снизиться на 3,8%. Эксперты, как и Кудрин, утверждают, что экономика восстановится уже в 2021 году, при условии, что если власти до конца года задействуют весь пакет антикризисных мер. Но если сейчас уже идет третья неделя простоя и никаких конкретных мер, кроме отсрочки оброка, не предпринято, что нам приходится еще ждать? Пакет мер по поддержке населения и бизнеса в России составит около 1% ВВП. Много это или мало, можно понять в сравнении. Так, США потратит финансовые ресурсы в размере 12,4% ВВП, Франция – 14%, Великобритания – 16%, Италия – 20%, а Германия – вообще 37% ВВП. Это против 1% России. И не нужно думать, что у государства нет денег. Нужно ужаться тем, кто может это сделать. Например, как это сделали в Германии. Там, в 2019 году номинальная зарплата депутатов выросла на 2,6%. Зарплата немецких парламентариев в июле могла увеличиться до 10 345 евро, но в Бундестаге отказались от ее повышения. Большинство депутатов выступило за отказ от повышения выделяемых им сумм. Так глава фракции левой партии в Бундестаге Дитмар Барч назвал такой шаг символическим и само собой разумеющимся в свете нынешней ситуации. А председатель парламентской фракции Ральф Бринхаус выразил уверенность, что политики не могут жить по-прежнему, когда многие люди теряют работу или переходят на неполный рабочий день. Отмечу, что в самом начале года в Германии Ангела Меркель сделала заявление о том, что государство не оставит в беде бизнесменов и свое слово она сдержит. Так предприниматель российского происхождения Клавдия Зирюкина, чей бизнес в Германии связан с туризмом, отраслью особо пострадавшей в эти дни, рассказала СМИ. «Хочу спеть оду родному приобретенному государству. 13 марта стало понятно, что с туризмом в ближайшем будущем не очень сложится. Соответственно, мы с мужем остаемся без доходов». Канцлер сразу объявила, что ни один предприниматель не закроется из-за пандемии. «Наши действия. Первое. Написали в налоговую просьбу освободить от налогов за 2020 год. Освободили». Второе. Написали в банк просьбу заморозить выплаты по ипотеке на полгода. Заморозили. Третье. Написали в страховые компании заявления о расторжении договоров, необязательных и не очень важных. Рассказали, что мы не выдерживаем сроки расторжения договоров, но после письма с напоминанием о форс-мажоре и предложении о передаче конфликта в суд, расторгли. Четвертое. Как только появились на сайте бумаги с анкетой на получение помощи от государства на три месяца, мы их заполнили. Это было 26 марта. Сегодня запрошенные деньги поступили на счет. Безвозмездно. В разных федеральных землях суммы разные. Плюс государство объявило, что любой неоплаченный счет может оплачиваться без начисления пении. Плюс государство объявило, что все, кто пострадал от пандемии, могут не платить аренду, а арендодатель не имеет права ее требовать в течение 6 месяцев. За эти месяцы арендаторы обязаны заплатить до 2022 года. Если у арендодателя это был единственный доход, то он получит безвозмездную помощь от государства, как и остальные предприниматели. Что скажешь, Германия абсолютно социальное государство, закончила свой рассказ этот предприниматель. Ускорили свои падения чистые доходы россиян, которые уменьшаются уже 6 лет подряд. Сегодня заработные платы в России, если у избранных и растут в номинальном и в реальном размере. Однако при этом располагаемые ими доходы практически стоят на месте ввиду инфляции, кредитов и ипотек. На этом фоне Путин призвал правительство добиться роста реальных располагаемых доходов граждан. В рейтинг излюбленных повторяемых им выражений это предложение я бы поставил на третье место, после таких как «нам нужен прорыв и нужно действовать без раскачки». Сколько помню Путина, он постоянно про это говорит, постоянно говорит о поручении их увеличить, а они в ответ не слушаются и все падают и падают. Рост благосостояния граждан да. Собственно, когда он произойдет Очень хочется знать Мы уже говорим об этом, в общем-то, давно Хотелось бы уже вырасти Спасибо да. ну, вот, Я взял последние данные здесь По всем основным показателям Садитесь, пожалуйста Я понимаю, о чем вы спрашиваете Действительно, в последние годы Мы наблюдали, наблюдали снижение реальных доходов граждан И это очень плохо это одна из наших проблем которые мы безусловно должны решать нужно создать условия для существенного повышения реальных доходов граждан и вновь подчеркну это важнейшая задача правительства и центрального банка располагаемые доходы граждан практически стоят на месте безусловно нужно изменить эту ситуацию это важнейшее направление работы правительства без всяких сомнений, все должно быть нацелено на то, чтобы повысить доходы граждан, повысить доходы наших людей. Мы с вами знаем, что одной из главных задач в этой сфере является борьба с повышением уровня, уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Борьба с повышением уровня, уровня доходов граждан, особенно среди тех категорий, которые получают наименьшие доходы. Вот. Однажды Путина спросили, почему такая огромнейшая социальная пропасть в России? Почему так отличаются зарплаты у простого человека и топ-менеджера страны? А что касается пропасти, к сожалению, это есть, первое. А второе, значит, к сожалению тоже, но это, как правило, мировая тенденция. Во всяком случае, в крупных экономиках так происходит. Посмотрите, что, что в Штатах происходит. Вот здесь коллеги сидят, они американские, они должны читать свою собственную аналитику. Вот, значит, разрыв между теми, кто зарабатывает очень много, и теми, кто зарабатывает достаточно мало и скромно, ну, по их меркам, он увеличивается. Как обычно, не найдя ответа, Путин попросту перевел стрелы на США. Но при этом он не сказал, что в путинской России самое высокое социальное неравенство на планете. И при этом еще и продолжает увеличиваться самыми быстрыми темпами в мире. Не менее. Значит, У нас не происходит падение реальной заработной платы. В последнее время пошел рост реальных зарплат. <смех> ну, вы знаете, во-первых, у нас уже нет олигархов. <смех> Это не так, как у вас в Великобритании. У нас демократическая страна. Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан.